И снова здравствуйте, подписчики ТО «Магия Дружбы» на Ютубе. С вами снова я, Руслан Натрединов. Как было сказано в конце 2022 года, в 2023 году я пока остаюсь в ТО, чтобы выполнить различные обещания, пока улаживаются организационные моменты передачи моих полномочий моим друзьям. И первое обещание, которое я выполняю прямо сейчас, хоть это уже и стало чем-то само собой разумеющимся, так как является, пожалуй, самым регулярным проектом на нашем канале, это Очередной выпуск топа эпизодов. Тая говорил, что он выйдет в декабре, но плану на декабрь, к сожалению, немножко съехали. Но это не означает, что очередной выпуск топ эпизодов придется отменить. Два месяца назад было объявлено голосование по номинации лучший фан-сервис в сериале Friendship is Magic. Было номинировано 5 эпизодов, которые, судя по всему, были так или иначе посвящены броне культуре. Итак. Топ 5 фан-сервисных эпизодов мультсериалов раньше "Пит Мэджик" по мнению наших зрителей. Пятое место – четвертый эпизод шестого сезона. Он повествует о некоторых сложностях во взаимоотношениях между Sky Stinger и Vapor Trail. Чтобы разобраться в них, в Клаусдейл прибыли Rainbow Dash и Twilight Sparkle. В чем же фан-сервис, спросите вы? Взгляните вот на эту пони. Ее зовут Angel Wing. Она уникальна тем, что это единственная броняшная оска, попавшая в официальный сериал. Ее создательница Алексис Хиллоу выиграла в каком-то конкурсе не только возможность добавления своей Оска в сериал, но и право ее самостоятельно озвучить. Заплатила ли Хасбро Алексис как за полноценную разработку дизайна данного персонажа, получила ли она гонорар за ее озвучивание, история умалчивает. Но я думаю, быть единственной в мире пигатестрой, чья Оска реально попала в официальный сериал, это само по себе запредельное счастье. Четвертое место, тринадцатый эпизод шестого сезона. Rainbow Дэйш побывала на конвенте, посвященном Дэринг где познакомилась с таким же большим фанатом, как она сама Квейбл Пэнсом, вместе с которым в очередной раз попала в самое настоящее приключение про Дэринг Ду, хотя он сам до последнего был уверен, что это все постановка. Для шестого сезона это очень даже хороший эпизод, и что самое главное в контексте данного топа, это, собственно, конвент, который уж очень напоминает типичный фестиваль брони культуры третье место 14 эпизод второго сезона apple bloom убедил apple джек в том что она обязательно победит на Родео в apple узе apple джек публично дала обещание привести много денег на ремонт ратуши прикол в том что ратушу сломала ёрких именно с этого момента ди сиду чё косоглазие было лишь шляпом анимации сделали косоглазы навсегда и переименовали в ёрпе ведь именно такой ее представляли себе броняши. Вот так банальный неуклюжесть одной единственной фигавки спровоцировала завязку данного эпизода, а также бурную реакцию как броняж, так и менее радостно настроенной общественности. Но это уже совсем другая история. На втором месте 14 эпизод 7 сезона. В нем Твайлайт Спаркл решила издать дневник дружбы, написанный всей главной шестеркой, еще в четвертом сезоне, чем вызвало очень неоднозначную реакцию публики по всей квестере. Многие заметили, что персонажи массовки в этом эпизоде ведут себя как различные группы по некомьюнити. Тут есть и те, кто выборочно прочитал только некоторые уроки дружбы, отсылка на те, кто смотрел лишь некоторые эпизоды сериала. Есть коллекционеры, которые вообще не читали книгу, но приехали к Твайлд за автографом для коллекции публичные деятели, один журналист наподобие меня, огромная толпа простых фанатов, которые считают эту книгу чисто развлекательным контентом и среди которых постоянно страчи, и парочка настоящих броняж, которые действительно научились в дружбе, прочитав этот дневник. Первое место. Девятый эпизод пятого сезона. Пока главная шестерка сражается с медвежуком, обычные жители поневели занимаются своими делами, доверив того огромного зверя, летающего по их уютному городку настоящим героем. Почтальон Диорфи, изготовивший приглашение на свадьбу к рынке Дудла и Матильда, перепутала дату, указала сегодняшний день вместо завтрашнего. Все работы по подготовке свадебной церемонии придется срочно переносить на сегодня. Именно это и становится в центр внимания сюжета данного эпизода. Пони, которые все это время были фоновыми, как оказалось, тоже весьма крутые в своем деле. Цветочное трио так и достала нужные цветы, Винил Скрэчч и Октави Мелоди по-быстрому придумали специальный микс для свадебной церемонии, Лотус и Алоэ обслужили Матильду вне очереди, Лира Хартслингс и Свити Дропс украсили ратушу и даже помогли победить Медвежука. Таким образом, многое из того, что придумали броняши, идеально вписалось в лор данного сериала. Итак, это была пятерка лучших образцов фан-сервиса, продемонстрированных в сериале «My Little Pony Friendship из Magic. Я не знаю, будет ли продолжение этого проекта, это уже зависит от новой команды ТО Маги дружбы. Пожалуйста, поддержите ее подпиской на наш канал. Если мы наберем 100 тысяч подписчиков, канал станет на 20% круче. Ну а я еще буду иногда появляться на этом канале в течение наступившего года. Думаю, это перемены к лучшему. До связи!